Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я давно не записывал видео и решил сегодня вот записать. Это видео будет посвящено такой модификации, как Transmission Element 120. Мало кто об этой модификации слышал, я уверен, но все же почему бы и как бы ее не показать. Перед началом видео, пожалуйста, поставьте лайки и подпишитесь. Сегодня будет небольшой геймплей и как бы обзор. Я расскажу про эту модификацию больше. Она вот есть в Steam, бесплатно. Значит, она... Это, это не модификация. Это, во-первых, отдельная игра, не требующая Half-Life на вашем Steam-аккаунте. На нее также можно установить моды, допустим, Entropy Zero. Она полностью бесплатна. И что ж, хм. я думаю, надо начать с того, что в ней улучшена графика. Она выглядит лучше, она выглядит атмосфернее, выглядит красивее. Там даже сделали отражение реалистичное. Я бы назвал это даже RTX, что ли. Ну, в общем, прикольная игра, советую поиграть. Сюжет там довольно запутанный, то бишь нифига не понятно, <laughs> это все что я могу сказать а, так, во-первых в этой игре присутствует новое оружие такое как трансмиссион пушка является заряженной синей игрой пушкой только красного цвета и стреляющей шариками комбайн красных а, на, на ней можно делать супер прыжки ускоряться, убивать врагов она требует какое-то время, какое время зарядки также там есть остальное оружие, причем этот трансмиссион пушка, не является грейпушкой, она является отдельным оружием, потому что с помощью консоли, как я и сделал, можно получить себе как грейпушку, так и трансмиссион пушку, они обе будут в инвентаре, а если еще грейпушку зарядить с помощью консоли, ну, будет прикольно. Ну что ж, пора как бы показать геймплей, давайте я это в принципе сделаю. Ну а дальше уже можно, я думаю, и без комментариев. Сейчас загружу какое-нибудь сохранение. Допустим, финальную битву. А голову под названием Терминус. Ну, наслаждайтесь просмотром. Я надеюсь, вам понравилось видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Я, наверное, попытаюсь эту игру все-таки перенести на Android. Я пытался на старый порт, на новый еще не пробовал. И если под этим видео наберется хотя бы, давайте, 30 лайков, то я попробую это сделать. И оставлю сразу же ссылки. Ну, всего хорошего, всем пока.